Четверка воды. Приучил меня, как птицу приручил. Дома в клеточку светлицу посадил. Раз, два, три, четыре, пять. За водой иду опять. Приключений, как мучений, не хочу. Я от них обратно в клетку улечу. Мне хватает, моя воля, мужнен глаз. А приглядки ваши лишние сейчас. Была птичка, стала курочка. Была рыбка, теперь дурочка». Изображение карты. Молодая хозяйка, осознав себя владелицей своих чувств, занялась отлаживанием хозяйства. А соль не потеряла магнетизма и привлекательности в рамочках обыденной жизни. Но теперь у нее другие задачи. Простенькая платьице, в котором так удобно заниматься домом, сменила кружевной наряд. Военный китель с чужого плеча вернулся к своему хозяину. Заботясь о комфорте своего мирка, она отправилась за водой. Обратите внимание на то, что чувство «вода» в этой карте строго дозируется деревянным ушатом хозяйки. Но вдруг, откуда ни возьмись, то ли непрошенные помощники, то ли досадная помеха. Двое молодых людей с интересом наблюдают за ее действиями. Тот – чьи взгляды она притянула и в своем новом обличье определенно хочет вторгнуться в созданный ею мир, пытаясь бесцеремонно нарушить его границы. Любое лишнее движение расцениваю как провокацию, никого не подпущу. Значение карты. Четверка – символ стабильности и перехода на другой уровень. Чувства осознаны, им отведено вполне определенное место. Внутренний мир героини, оформленный ею в борьбе за право на самоощущение, приобрел границы. Она ни на чьи плечи не перекладывает своих проблем, но и вряд ли позволит кому-либо грубо вторгнуться в него и нарушить покой и гармонию. Слишком легко удалось ей это становление. Настороженность, охрана своей территории. Позе героини карты готовность к защите. Состояние. Настороженное внимание к партнеру. Оборонительная позиция. Большое внимание уделяется домашнему хозяйству, собственной семье. Характеристика отношений. Отношения между людьми достаточно устойчивые. Об этом говорит номер карты Четверка. Число стабильности и замкнутого пространства. Может быть, такая ситуация складывается благодаря тому, что партнеры сохраняют экстерриториальность, не вмешиваясь в дела друг друга. Физическое состояние. Отказ. Внутренние барьеры между я и вы. Опасения за свои чувства. Чувства. Сдержанность в проявлении эмоций. Вместе с этим ответственность за свою территорию. Некий страх, но и уверенность в себе. В своей способности справиться с надвигающимися проблемами. Ожидание ненецеприятных ситуаций. Настороженность. Предупреждение карты. Не отвергай ту помощь, которая к тебе идет. Вряд ли тебе хотят причинить вред. Не упусти свой шанс. Совет карты. Охраняй свои владения, территорию, целостность, свое одиночество, свою нишу, уголок чувств, независимость своего маленького государства. Астрологическое соответствие. Луна в раке. Последний декан рака. Здесь мы перемещаемся в область Скорпиона, изводного чувственного рака, к выплеску агрессии и проявлению активности.